Хочу рассказать вам одну фантастическую историю, по мотивам которой я, вполне вероятно, в скором будущем напишу рассказ для одной из своих книг. А почему не буду вас томить, и расскажу, в чем же заключается суть данного рассказа. В некотором царстве, в некотором государстве жил был народ. И ввиду, скажем так, технического прогресса, ввиду хода истории, ввиду развития каких-то определенных социальных свобод. Народ этот получил некоторые возможности. Стал ездить свободно из одной деревни в другую. Стал обмениваться знаниями, товарами, информацией. То есть общение наладилось. Люди ездили, увлекались. Многим хобби у людей стало появляться. Зарабатывать люди стали. И в принципе от бояр, от своих, <coughs> от знать так называемых, люди эти понемногу-понемногу стали мало-мало не зависеть. Чуть-чуть свободы себе приобрели, чуть-чуть смелости у них появилось. И время от времени люди эти, по мнению знати, челить, так называемая, они не только перестали быть рабами, потом крепостными, потом наступил момент, когда они еще и мнение свое стали высказывать. Несмотря на то, что знать периодически палками их побивала. Так вот, разозлилась знать. Не понравилось ей это. Собралась она вместе как-то на один из так называемых саммитов, встреч. Долго думал долго совещалась. И в итоге решила придумать историю, придумать легенду, по которой свобода людская гадость сотворила. Якобы один из представителей народа сего, то есть челиги путешествовал в местах всяких странных, бродил по лесам всяким, чищобам, и якшался, и имел близкое общение со всякого рода животными и прочими там тварями. Ввиду чего нарек он, или даже нет, обрел он человечество, обрек, так будет правильнее сказать, <coughs> такое довольно старое слово. Обрек он таким образом человечество, но проклятие. Проклятие это страшно, и распространяется оно по воздуху. От каждого зараженного к каждому зараженному. И ко многим тем, кто рядом, кто вокруг. Так вот, проклятие сие, оно смертельно. Так как многие, получив это проклятие, умирают. И не способны их спасти ни лекари, ни доктора, ни прочие целители. А спасти их может только чудо-индульгенция. чудо отговор. Который знать это через людей своих знатных предоставить простому народу может. Чем в принципе знать и занялась. Знать объявила во все всеуслышание, что проклятие это идет в люди, в массы. И чтобы остановить это проклятие, для начала нужно перекрыть границы. Потом всю челюсть по домам запереть. Запретить им выходить на улицу, в огород, к скотине своей, на спотный двор, на рынок, ну и так далее. Наверное, даже к колодцу. Знать долго думала, как ей поступить. Одним из методов, одним из вариантов, которые использовала знать, дабы челядь мрадным духом своим не дышал на них. Это издало указ о том, что под страхом штрафа, под страхом неимоверной кары необходимо чиледи, род свой замотать тряпками, дабы вонь из него не распространялась. Но вонь не вонь, причин-то одна проклятие, вот и объявила знать, что через слова поганы, проклятие распространяется еще быстрее. Поэтому, дабы такого не происходило, тряпками надо лицо замотать селить глупая послушала и знать свою. Рты замотала и руки в придачу, дабы и через них что-нибудь не просочилось, По домам своим закрылась, подчинилась. Стала жить так, как ей указывают. Те же, кто сопротивлялись, кто не слушались, кто на свободу рвались, кто пытались стремиться к общению, кто пытались воздухом свежим дышать и открытым утом говорить. Тех знать, через силовые структуры, через опричников своих, всячески преследовала, всячески гнобила, унижала, на деньги штрафовала, на прочие всякие ценности, а иной раз и вострок закрывала. Длилось это некоторое время, и поняла знать, что мало, мало так гнобить челить, Сильнее нужно, страшнее нужно. И ограничила тогда знать всем и везде доступ без индульгенции, так называемой. Придумала знать бумагу, очень важную, очень, очень значимую QR-индульгенция, которую на причастие вручают каждому, кто приходит. Ему грехи отпускают и отговаривают его от проклятия, так называемого. В общем, прижучило всех знать, кто не согласился индульгенцию всю получать через исповедь, что ли, через отпущение грехов, через причастие, тех палками бьет, по дюрьмам садит и в магазины не пускает. Говорит, не хочешь подчиняться? с голоду подыхай. И пешком ходи. Ни кареты, ни повозки, ни лошади. Не видать тебе больше. Ходи пешком. Но ну, и пешком тебе нигде не пустят. На рынок тебе дорога закрыта. В школу закрыта. В институты всякие закрыто, И на колодец ходить не смей. На других дышать. Так как индульгенцию у тебя нет. Но несмотря на то, что вроде бы как на этом можно было и точку поставить. Я все же склонен к сделке многоточия, так как по моей версии история данной имеет продолжение. Знаете, и этого в итоге показалось мало. И решила знать, челить эту, еще и на деньги обобрать. Каким же образом? Решили они по итогу, что индульгенция это денег должна стоить. Денег немалых, денег больших. Так как знать, никогда челяди ничего бесплатно не давала, кроме как ловушки кроме как сыра, мышеловки. Но как попросить у челяди денег? Так просто челить не даст, почувствует подвох. Поэтому первую индульгенцию, знать стала раздавать челяди бесплатно. Однако, чтобы убедить челядь в том, что индульгенция им действительно нужна и важна, придумала знать, что проклятий этих, их несколько, не одна она, их целая череда, и каждая страшнее другой. И чтобы избавляться от них, нужно постоянно получать индульгенцию. Объявила сразу срок, через год, за новой индульгенцией прийти. А потом подумала, что-то много времени потрачено будет. Дай-ка я придумаю, что еще какая напасть приключилась. И нужно новую индульгенцию уже не через год, а через полгода получать. А следующую, подумала знать, прикажу-ка я получать чилинг. Уже через три месяца, потом через два, потом через месяц. А потом пусть челить за индульгенцией ко мне каждую неделю ходит. И вот как только челить без индульгенции уже и жить не сможет, когда искренним мы тех, кто не приобрел индульгенцию, кто свободы хотел, кто кричал, кто сопротивлялся, когда всех посадим в равные жесткие, четкие, категоричные условия, скажем мы тогда этой челяди, что индульгенция на бумаге пишется чернилами, и денег она стоит, так как люди на это время свое тратят. Специально обучены. Все это затраты из государственной казны. И не может больше государство нести на себе эту волокиту. Так что приходишь челить каждую неделю за индульгенцией. Плати. Приноси хорошую денежку, получай и уходи. А ежели ты эту индульгенцию не получишь, то, дорогой мой, врагом станешь для всех. Не пустят тебя ни на рынок, ни к колодцу, ни в лес по погребы-ягоды, не видать тебе свободы. Будешь сидеть в погребе, пока изголодавшись не помырешь. Вот такая, на мой взгляд, фантастическая история, которая может быть подкорректировав, отредактировав, хорошенько подумав над диалогом, над самим повествованием, над общей картинкой и словами автора, я думаю, можно было бы по итогу каким-то таким образом вбухать в рассказ, который поместил бы я в свою книгу. Какую-нибудь. Может быть. Не знаю. А может быть и нет. Надеюсь, вы поняли то, что я сказал. Всего доброго. Вот такой вот эксперимент.